Станция замечательная, вот, ведет себя хорошо в любых условиях, все погодное. Вот, э, по обнаружению различных типов э, средств вероятного противника э, без э, пререканий. В период проведения, в период внесения боевого дежурства в составе пункта управления бригады э, данная станция, данной станции было обнаружено э, также средства э, беспилотные летательные аппараты, самолеты. Э, были против станции, были использованы помехи, с чем станция благополучно борется, перенастраивается и, соответственно, выдается информация о воздушной обстановке в вышестоящий командный пункт. Есть средства беспилотные летательные аппарата типа «Байрактаров», а также истребительная авиация, в которой используются различные средства помех, активные и пассивные помехи. Станция с этим замечательно борется. Хочу сказать также своему расчету, который четко... Знают свои основные обязанности, выполняют и соответственно э, выполняется общая задача по охране, обороне, прикрытие, возле соединения и объединения. Да. Настроение позитивное, всегда готовы выполнять боевую задачу. При обнаружении цели э, соответственно индикаторы кругового обзора появляется определенная отметка. В зависимости от его размера, можно определить, это цель малогабаритная, низколетящая, в зависимости от его устойчивости. В зависимости от его ответов по госпринадлежности, выдается на вышестоящий командный пункт информация. А цели, которые высоколетящие, истребители, бомбардировщики, также разведывательная авиация, так скажем, она, строп, отметка хорошая, четкая. И если отсутствует ответ на запрос, соответственно, по нему командный пункт принимает решение.